дорогие друзья я рад приветствовать вас на канале питегорбатюкс сегодня у нас рубрика учить английский урок и ее тема как научиться воспринимать английский английскую речь на слух итак давайте попробуем в следующем порядке. Давайте скажем на английском. Когда он встает? Когда он встает? When? Когда? Does he? Он? Get up. Встает. When does he get up? Когда он встает? В котором часу? Он встает. Время настоящее. At what time? В котором часу? At what time? Does he get up? Он встает. At what time does he get up? Я зачем к небу, к верхнему? To. Get up. Давайте третье предложение скажем. Где он учится? Где? Where does he study? Или does he learn? Where does he study? Study. Так, следующее предложение давайте скажем. Куда он ездит? После завтрака. Куда? Where? Does he go? Он ездит. После завтрака. After breakfast. Where does he go? After breakfast. Куда он ездит? После завтрака. Давайте скажем еще одно. Пятое предложение. Что? Он читает. Что? Вот. Does he read? Что он читает? Время настоящее? Вопросительное. Вот. Does he read. Что он читает? Давайте скажем, какие книги он читает. Какие? Вот. Книги. Books. Вот books? А дальше вопрос. Does he read? Ничего сложного. Вот books does he read? Давайте скажем еще одно предложение. Как он добирается туда? Добираться to get to. Итак, как сказать, как он добирается туда? Как how? Можно сказать кем, можно сказать does. Не имеет значения. How can he get to there Как он добирается туда? Или how does he get to There туда? Ту указывает направление к чему-то. Давайте еще скажем, э, почему он говорит об этом? Вопросительное предложение. В настоящее время. Почему? Why? Как же мы скажем на английском? Почему он говорит об этом? Why does he speak? Почему он говорит об этом? About it. Why does he speak about it? Почему он говорит about it? Об этом. Так. Давайте еще придумаем какое-нибудь предложение. Кого он приветствует, например? Кого? Whom? Does he grid? Кого он приветствует? Whom? Кого? Does he grid? Это вопрос. Does he grid? Кого он приветствует? Давайте скажем еще одно предложение придумаем. Например, с кем он разговаривает? Предложение очень часто мы употребляем в своей жизни. С кем он разговаривает? Время настоящее. Вопрос. Начнем. With whom? With whom? С кем? Does he speak? Он разговаривает.